Всем привет! Меня зовут Марина Бочарова, я преподаватель английского. Часто ли вы сталкиваетесь с такими ситуациями? Вы учите-учите новые английские слова, но забываете, как только вам нужно заговорить. Вы честно выписываете их в словарик и даже повторяете пару раз, но потом забываете, и так они там и остаются. Вы боитесь говорить, просто потому что не можете подобрать нужные вам слова. Если хотя бы один пункт, из этого списка про вас, то я смогу вам помочь. Потому что за те 20 лет, что я помогаю взрослым научиться говорить на английском, я смогла собрать в единую систему наиболее эффективные методы пополнения словарного запаса. Ведь недостаточно знать грамматические правила, недостаточно смотреть фильмы на английском, недостаточно даже просто выписывать новые слова. Их нужно записывать рационально, а затем прорабатывать по определенным методикам и выводить в активную речь. Эта система, которую я использую уже очень давно со своими студентами, помогает им говорить правильно, естественно и с хорошим словарным запасом. В эту систему методов входят как уже существующие апробированные методики, так и мои собственные наработки. И эту систему я хочу предложить и вам. Причем вы можете тот формат выбрать, который вам наиболее удобен в соответствии с вашим стилем жизни или вашим подходом к изучению языка. Если вы предпочитаете основательность, то я рекомендую вам полноформатный онлайн-курс. Он называется «Английские слова навсегда. От слов к речи». В нем вы найдете видеоуроки с очень подробными объяснениями и презентациями, задания для проработки э, на той лексике, которую вы хотите изучить, вебинары – и вы сможете по шагам проработать эту систему методики и перейти от слов к уверенной речи. Если уже у вас мало времени, то вам больше подойдет мастер-класс «Пять шагов к активному словарному запасу». Это видеоинструкция, которая по этапам показывает, как нужно подходить к проработке новой лексики, как отбирать необходимые вам слова, как составлять интеллект-карты, флеш-карточки и как все это использовать для того, чтобы свободно высказываться по проработанной тематике. Поэтому, если вы серьезно нацелены на расширение своего словарного запаса, просто не знаете, как это сделать эффективнее, обязательно приходите, и мы будем вместе с вами работать. При этом уровень английского не столь принципиален. Вы можете работать с этими курсами и при уровне Elementary, и при уровне Advanced. Студенты у меня были с разными уровнями, и он обычно помогает всем. Курс про методы и про систему работы с новой лексикой. А конкретные слова, которые вы будете отрабатывать, вы выбираете сами по моим инструкциям. Итак, если вы хотите, чтобы я помогла вам проработать словарный запас, сделать его активным, приходите на сайт, вы увидите его адрес в верхнем левом углу. fluentenglish.tilde.ws slash и на этом сайте вы увидите оба варианта, и мастер-класс, и онлайн-курс. И все контакты для связи внизу сайта. Что же, до связи, увидимся на курсах.